Я уверен, не все знают, но еще не так давно в автомобилях не было усилителя руля. Да и само рулевое колесо было намного больше. Для управления автомобилем необходимо было прикладывать определенные усилия, в прямом смысле этого слова. Возможно, именно поэтому женщины-водители в те времена встречались крайне редко. Положение рук на рулевом колесе по правилу 10-2 по аналогии с циферблатом часов. В то время было самым удобным, особенно для поворота колес на месте. И все это происходило с прикладанием не только силы рук, но и всей массы тела. Сложно, сложно. Процесс эволюции рулевого колеса продолжается и по сей день. Опытные водители знают, что поменялось многое: диаметр, толщина обода, угол наклона, количество спиц и количество оборотов от упора до упора. Также совершенствовались способы передачи усилий от рулевого колеса к колесам. Сначала появились гидро, а позже электроусилители привода. И только сам принцип управления автомобилем до сих пор остается прежним. Все вышеуказанные действия привели к тому, что изменился и хват рулевого колеса. Раньше он был 10-2, а сейчас стал 9-3. До сих пор на наших дорогах можно встретить автомобили, у которых конструкция рулевого колеса старого образца. Поэтому правильный хват необходимо выбирать в зависимости от его конструкции. Большие пальцы ваших рук должны находиться внутри рулевого колеса и лежать на центральных спицах. Именно такой хват и является правильным. Под положение рук 9.3 стали также подгонять и расположение всех необходимых переключателей дворников, поворотников, света, расположение под рулевых лепестков, что позволяет вам вращать руль не путем перебора, как на дедушкином москвиче, а именно используя хват 9.3 который используется и при контраварийном вождении, что позволяет максимально быстро отреагировать на любую внештатную ситуацию. И на самом деле это очень удобно и безопасно, когда вы управляете автомобилем, не отрывая рук. Вывод. Конструкция современного рулевого колеса предусматривает положение рук таким образом, чтобы сделать управление автомобилем максимально удобным и безопасным. Неотъемлемой частью при автомобиля является не только маневрирование – повороты, развороты, но и самое главное – это выход из них. Многие из вас наверняка спросят, почему же положение 9.3 удобнее, чем положение 10.2? Все очень просто. Дело в том, что при положении 10.2, когда мы поворачиваем максимальный угол поворота без перехвата, у нас получается вот такой. То есть, недостаточно для вхождения в поворот. А в случае положения рук 9.3, при вхождении в этот же поворот, угол колес становится намного больше. В настоящее время, когда все автомобили оборудованы усилителем руля, принцип рулежки изменился. При повороте направо вы поворачиваете левой рукой. Правой рукой вы придерживаете руль или же делаете перехват. В случае необходимости зайти в более острый поворот. В случае поворота налево вы поворачиваете правой рукой. Левой делаете перехват, если это необходимо. И ни в коем случае не отпускаете руль. Еще раз поворот направо. Делаем перехват.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 правой руке. Точно так же и при повороте налево, при котором вы поворачиваете правой рукой, левой рукой придерживаете руль или делаете перехват при необходимости зайти в более острый поворот. И даже если вы убираете правую руку, нулевая точка остается на этот раз у вас в левой руке, зная которую вы можете спокойно выровнять колеса и продолжить движение прямо. Некоторые скажут, что это полная ерунда. Мол, я могу держаться за руль как хочу. Так, так, так, вот так, и даже вот так, потому что это круто выглядит. Но в экстренной ситуации вы теряете руль, теряете нулевую точку, ваш мозг забывает, что и где находится, в итоге... Когда ваши руки располагаются по правилу 9.3, вы никогда не потеряете нулевую точку, в итоге предотвратите аварийную ситуацию. Каждый урок в хорошей школе контраварийного вождения всегда начинается с рулешки. Для того, чтобы это вошло в привычку. Вы также можете упражняться данной технике настоящем автомобиле. И чем чаще будете это делать, тем быстрее освоить этот навык. Когда-то очень давно одна знакомая девочка хвасталась мне тем, что ее брат успешно сдал экзамен и получил водительское удостоверение. Особенно ее восхищал тот факт, что брат рулил как профессионал ладошкой. Вот так. Я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь одно. Данная техника руления ладошкой очень небезопасна, и я настоятельно не рекомендую вам ее использовать. Повороты бывают плавные, затяжные, средние и крутые. При вхождении в любой поворот необходимо учитывать следующие факторы. Скорость и характеристики автомобиля. Угол поворота, уклон и ширину дороги. Погодные условия, время года и состояние дорожного покрытия. Плотность движения автомобилей как в попутном, так и во встречном направлении. Количество пассажиров и загрузку автомобиля. Зная и применяя эти правила и используя технику правильной рулежки, ваше вождение всегда будет комфортным и безопасным. Подписывайтесь на наш канал и уже в следующей серии вы узнаете о правиле 3D и стоит ли бить свой автомобиль, даже если вы правы в определенной дорожной ситуации.